Сегодня вступил в силу приказ Министерства просвещения, в котором утверждается список обязательных и дополнительных экзаменов. В первую категорию попали только русский язык и математика, хотя к 2022 году планировалось добавить туда и иностранный язык. Согласно приказу дополнительно выпускники могут сдать литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание и информатику, а также родной и иностранных языки и родную литературу. 3 августа сообщалось, что Рособранадзор поддержал решение об отказе от введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Участникам экзамена было решено предложить на выбор сдачу ЕГЭ по английскому, немецкому, французскому, испанскому или китайскому языкам. Национальный родительский комитет обращался в Минпросвещение РФ с просьбой отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку. По мнению инициаторов обращения, сдача ЕГЭ и основного госэкзамена по иностранному языку должна проходить на добровольной основе. Поэтому осенью 2020 года Совет по Федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещении России одобрил изменения исключающий иностранный язык из числа обязательных для сдачи ЕГЭ в 2022 году.